Друзья, но ну зато как сейчас у нас прекрасно работают коммунальные службы. Я раньше их все время критиковала, а сейчас возле мусорников чисто. Они вовремя приезжают и вовремя убирают. Стали дисциплинированные или научились работать. Но сам факт.